Практика тишины. Что это такое? Это одна из, одна из самых простых медитационных практик, которые необходимо делать фактически каждому человеку. Сталкивался несколько раз, когда глубоко верующим людям объясняешь про медитационные практики, они сразу говорят, нет, нет, это не для меня. Но в таком случае я бы вам не давал этот Значит, вы в своей вере, в своих в своей религии не нашходите того, тех решений, и, может быть, что-то вы делаете неправильно, не до конца, не полностью. И у вас недостаточно знаний для того, чтобы взять это из своей религии. Я говорю о традиционных религиях, таких как... Христианство, ислам, иудаизм. В этих религиях есть все, есть все ответы. Если вы молитесь правильно, если вы понимаете каждое слово, каждую букву, его значение, в какой момент оно было принесено, почему говорится в такой последовательности, и все толкования каждого слова вы четко понимаете на том языке, который вам близок, а не тот язык, на котором они произносятся, тогда, скорее всего, у вас будет осознанность осознанная молитва но это очень редко даже среди священнослужителей я встречал много людей которые не до конца понимают что такое осознанная молитва к сожалению следующий момент для чего нужна практика тишины практика тишины это самая простая медитационная практика как она осуществляется и для чего она нам нужна наш мозг забит постоянно бытовыми какими-то вещами плюс стрессы перешедшие в невроз Рождают зажатость, рождают пустоту, рождают э, излишнюю раздраженность, суету, ненужные мысли. Обычно к 20-25 годам даже человек, если он даже 20-25 лет достиг, он уже знает ответы на все те жизненные вопросы, которые у него возникают перед ним. Почему? Объясняю, почему он знает. Потому что сегодня мир такой, что через каждого человека проходит день, просто гигабайт информации через некоторых терабайты, и по сути дела все ответы правильные короткие ответы с правильным быстрым результатом есть уже в вашей голове вы когда-то это слышали когда-то это читали может быть видели по телевизору где-то в интернете какие-то ролики вы все уже знаете все есть в вашей голове но оно лежит на такой полочке дальний, Что вы даже понятия не имеете, в каком месте, в какой части мозга эта полочка находится. И вам сложно это найти. Не сложно даже, а невозможно. Так вот эта практика, она помогает вам найти короткое решение, быстрое, из тех, что у вас есть уже в вашем мозге. Рассказываю, как это делается. Ставите на телефоне будильник 35 минут. Принимаете удобную позу, сидя или лежа. Должна быть тишина, но идеальной тишины, конечно, вы не достигнете никогда. Может быть, это если вы работаете в офисе, может быть, вы на обед вышли, сели в машину, чуть-чуть приспустили окна, чтобы не задохнуться. Да? Все равно шума, шумы окружающие будут. Даже если вы в квартире живете, в любом случае может быть движение лифта, соседи за стеной, вы всегда что-то будете слышать. Но это не важно. То есть минимальный звук, минимальное количество звуков никакой музыки ваша задача теперь в ближайшие 35 минут ни о чем не думать практически каждый скажет что это невозможно и я, и я это подтверждаю в ближайшие три дня будет именно так три дня вы не сможете с собой справиться Три дня это будет адская, первые три дня медитационной практики, практика тишины будет для вас адской борьбой с самим собой. Причем первый день еще не так, а вот второй, третий самые тяжелые. Мозг будет вас бомбардировать различными задачами, вспоминать такие вещи, которые вы даже в жизни, в обычной не могли представить закидывать вам такие жизненные узелки которые ну просто не всплывает в голове в обычной жизни а, ваша задача не распутывать те клубки которые подкидывают вам мозг а говорить себе стоп я ни о чем не думаю стоп я ни о чем не думаю вы должны постоянно бороться с собой в этом плане а на третий день вы начнете замечать что все ваше тело дергается и вибрирует когда вот в этот момент борьбы с собой. Борьба действительно очень страшная. И борьба со своим мозгом. Даже после первых трех дней у вас ничего не получится. Примите это как факт. Это обычное дело. Но даже после первых трех дней, каждый раз, вот когда у вас прозвонит будильник, вы будете замечать удивительные изменения. Непонятное для вас состояние. Вы будете немного раздражены, так как у вас не получилось. Вы не услышали тишину. Но в то же время ваши мышцы будут расслаблены, и это будет абсолютно для вас новое чувство. Все мышцы будут расслаблены, будет такая легкость небольшая, но в голове, конечно, будет раздражение. Когда вы начнете слышать тишину? Обычно к четвертому-пятому дню практики люди начинают слышать 3-5, у некоторых даже 15 минут, может быть, какими-то отрывками, и вы должны постоянно бороться. Стоп, я ни о чем не думаю. И как только вы начнете чувствовать первые минуты тишины, вы будете получать колоссальное удовольствие. Еще один нюанс. Если вы это делаете в обед или вечером, 90% что вы в первые дни заснете. Ну, на те же 15-20 минут вы заснете. Ничего страшного. Это неплохая реакция организма. Но если вы заснули, тогда этот день не идет в зачет. То есть вы не сначала начинаете счет, а просто этот день не считаете мало того можете засыпать несколько дней подряд и 2 и 3 и 5 дней некоторых это в зависимости от того сколько у вас накопилось всего просто эти дни не считаем вы методично продолжаете делать это дело эту практику тишины в идеале если вы этим занимаетесь с утра с просони, тогда большая вероятность что вы не заснете и на день Интересно, потом более светлые мысли, мысли будут в течение дня на седьмой восьмой день обычно люди выходят на 35 минут вот этой тишины ну это опять же повторюсь без учета тех дней которые вы заснули самое интересное в жизни начинает меняться на 12 день на 12 день то что сегодня вас бесит и раздражает на 12 день перестает существовать Безусловно, физически оно никуда не денется. Но сегодня вам, если скажи, перестань на это обращать. Да не обращай на это внимания, это не важно. Бесполезно. Вы сами с собой не справитесь. Ничего вы сделать с этим не сможете. Все равно вы будете на этот раздражитель обращать внимание. А вот на 12 день у вас это уйдет. Уйдет настолько гладко. Уйдет настолько безболезненно. Само собой. Самое-самое-самое интересное начнет происходить на 24-й день. Эзотерики говорят, что на 24-й день практики тишины происходит прямая связь мозга с прямым информационным пространством Вселенной. Но если земным языком говорить, на медицинские термины переходить, вернее даже не использовать медицинские термины, а простым языком, объяснить это все то а, ваш мозг избавляется от той бытовухи от той мишуры которая сегодня есть которая накопилась И если вы старше 23 25 лет вы это заметите очень очень резкое изменение в себе а, не просто вы заметите заметят все окружающие изменится а, выражение вашего лица в лучшую сторону вам легко будут даваться решения. Перед человеком стоит многозадачность. Всегда. Это его здоровье, это дети, семья, родители, работа, коллеги, какие-то общественные проекты. Различные всегда задачи. И часто бывает, когда человек утомлен, более сложные, более раздражающие его задачи он отодвигает на задний план. А потом они накапливаются большим комом и сваливаются на него. Ему приходится их решать каким-то экстренным способом, через стресс, через негатив. И потом он думает, там не все так сложно было, чего я боялся. Но в следующий раз он повторяет вновь и вновь, и он отодвигает их. Так вот, до, на, после 12 дня у вас это будет легко даваться. А на 24 день у вас а, откроются все вот эти полочки мозга, где есть уже ваши решения готовые. Мозг будет, во-первых, из всей многозадачности вычленять то, что действительно наиболее важно в данный момент, брать эту задачу и находить на полочке быстрое готовое решение, которое у вас уже есть, и выдавать его вам. Вам остается только применить. Мало того, начнут примен... приходить в голову просто гениальные идеи. Откуда они будут браться, непонятно. Может быть, как раз и есть эта связь с информационным пространством Вселенной. Но еще раз говорю, что большая часть ответов на возникающие жизненные вопросы уже есть в вашей голове. Просто нужно их извлечь. Применяйте практику тишины. Всем, кто у меня был, я всем даю такую инструкцию. Применяйте заранее. Становитесь гениальными. Для всех, кто занимается интеллектуальным трудом или для людей творческих профессий, это просто необходимо. Делайте это и заметьте изменения очень сильные. И люди внешне заметят за вами, и окружающие заметят, но вы никому не говорите. Пускай это будет вашим секретом. Не делитесь своим счастьем, а радуйтесь своим счастьем самостоятельно. Люди склонны к зависти. Будьте здоровы, будьте счастливы.